Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames И с вами я, София Мы продолжаем наши прятки Наши поиски Всяких а, разных там а, Вещичек и так далее У нас на а, очереди легенда Японии Я думаю, это вот должно быть о, довольно таки интересно Вот как, сколько тут уровней Май, как хорошо Сейчас мы быстренько с вами это нач Начинаем с храма Погнали Храм Тут уже такое вот немаленькое, так. Чоньк. О, это все скрывается, замечательно. Так, запись идет, все идет, все замечательно. Погнали. Одна из них не похожа на других. Это вот фигурки. Вот тут вот я вижу, вот как раз фигурки. Тут один сумурай ходит, тут второй, тут туда... сенсей стоит, тут две макаки, такие танцуют тут. Так, вот, тут... вот она, вижу сразу. Сделайте подношение духам. То есть, тут где-то должен быть... Вот он, домик для духов. Вообще, это похоже на какую-то почту, что ли. Пожалуйста, с ними обувь прихожей. Эту... А, это тапки. Вот они. А -а о, нет, мой зонтик забыт. Зонтик забыт. А где? Где ты его забыл? Скажи мне, пожалуйста, зонтик вот твой забыт. Сейчас, подождите. А -а где? Так, вот шапка я вижу, вот это вот. А тут больше ничего нету, точно? Никого больше? Точно. Блин, потом карта будет просто в вообразимых просто размеров. Она просто будет огромная. Так, а где зонтик-то забыт? Тут, тут я нигде ничего не вижу. Ладно. Э а, вот он, господи. Что он такой беспалевный-то? Так, о нет, слишком высок высоко. У меня кружится голова, значит, это где-то вот, где-то наверху. На дереве. А, вот! Вот, вот, вот она! Вижу, вот она, забралась. Дальше. Это растение растет около воды. Это а что? А, вот это вот? Нет, не оно. Вот оно! Да, смотрите-ка! Блин, чую, будет сложно. Чую, будет, правда, сложно. Уже пошло, поехала Тут уже вот, уже карта такая большая. Это у них горячая ванна. Они принимают я правильно? Понимаю. Так, погнали. Первое. Ах, пусто. Вот тут вот. Вижу сразу. Дальше. Он поднял мою одежду на дерево. Там совушка или кто? Кто поднял? А, или обезьянка. Вот тут? Вот, вот обезьянки тут усят. Поднял мою одежду на дерево. Где я? А, вот, совушка, а или обезьянка Ну, кто-то из них а, Этот пруд такой грязный, вот он Его пытаются, да, вот чистить Потом еще кабан следит за этим а, всем делом Такой, типа, а что ты там делаешь, что ты чистишь? Ну, давай почисть Дальше, мне нравится этот маленький столик Даже суши есть а, Маленький столик с, с сушими Маленький столик Так, а тут везде тапки на столах Что-то они делают Маленький столик с сушими кто-то тут должен... Вот тут вот всякое всякая. да, я даже помню такие его вот слова, да, как сакая. О, это это самое. Красная панда. Они офигенные. Главное с тапочками не перепутать. А, а вот, вот, вот вот, вот он, столик. А, этот высокий фонтан такой умиротворяющий. Фонтан. Высокий фонтан. Умер... Умиротворяющий. Вот он. Вот он, нашла, вижу. Так, дальше. Если соблюдать осторожность, можно искупаться. Чувак какой-то тут. Причем это, кажется, мафия какая-то даже. А? Что у него там? Вот он. Это что на тебе? Да, у него какие-то татуировки, что-то там нарисовано у него. А, моя подушка наверняка осталась у пруда. Вот я вижу белую проду по продушку. Подушку, пердушку. Так, дальше. Еще где? Еще что где? Вот она. Вот она. А, выглядит как камушек. Вообще охренеть. Так, это... О нет! Кунай упал в воду! Кунай? Кунай, а кунай. кунай? упал в воду. Где? Где вы его уронили? Нельзя так, а я-яй с оружием поступать. Так, тут нигде ничего нету. Тут тоже. А где? Кунай упал в воду. А, вот он, вот он, вот он. Господи, вот кошечки вот он так оставь флейту здесь она тебе не понадобится у источника плейта здесь вот она. дальше если сложить их стопка они займут меньше места. тарелочка вот тут вот все поняла всё, всё, всё, всё. А, трениро... тренировка самурая ну погнали так тут значит всякое идет о ширмочка! идите колотить а призрак а, -э -э, прекрасно это, это призраки прошлого как них тут все четко, красиво Прям, м -м, не могу Это что, боже мой, такое а? Притаилась в кустах Какой-то большой, уставший ворон Ну ладно, тут еще где-то мышь должна быть А вот она, кстати, вот она а, Я двигаюсь бесшумно и незаметно Дальше Ага, промах То есть тут должны быть еще и самые Чуваки, которые стреляют Причем... А, вот, вот, вот Вот вот оно Так, э, на тренировке мы используем Только муляжи оружия Ну, ребята вот тут вроде бы тут Дерутся, да? Муляжи оружия, вот оно Это кто-то притащил, видимо, настоящий Меч, а у них тут вот палки А в смысле, вот у них тоже настоящие мечи Это тоже ходят настоящим мечом так, Дальше, э, не терпится закончить тренировку И, наконец, поесть Вот оно да? Дальше. Я хочу этот фрукт. Белка-летяга. Я хочу этот фрукт. Туда... А, вот, вот, вот они, вот фрукты. А вот, вот белочек сидит, да. А, вы ужасные. Я покажу вам мастерство истинного сенсея. Так, хорошо. тут Это же ведь лук, правильно? А где еще лук? Ну, стрельба луком здесь. Это ничего никому не доказывает, да? Лука тут нет, а то бы он такой Я покажу тебе, вы истинного сенсея Ты ужасен, ужасен А тут что, смотрите? Во-во-во сто... а Просто отдыхая под деревьями Хорошо, я тебя нашла Истинного сенсея Кто тут сенсей? Так, ты просто колокол долбишь А сенсей где? О, тут тоже кто-то Ты кто, блин? Ты кто? Что это такое? Кто это такие ходят? Кто это такие тут ходят? Вот тоже запрятался. Бурундук или что это, что это такое? Зажверь такой. <как> <как> Аж, <как> <как> Аж горло что-то не, не в то попало. А, а где? Где лук-то? Ё-моё. Может у тебя где-то? Ты там соберешься показывать всем. <смех> а вот! А, нет. Казалось. Так. Может, кого-то у них? <смех> нет? А, во! Охренеть. Ладно, спасибо за полотенце. Не могли бы вы уйти, я стесняюсь. Такая девочка. Девочка. <смех> а, вот она. Какая беспалевная девочка. Так здесь не место ребенку уходи сейчас же так чувак какой-то здесь не место ребенку здесь где-то здесь такой растрепанный чувак должен быть с модной прической Нет, это не он. господи конечно же это отпустит а где Где растрепанный чувак который на кого-то орёт он же должен на кого-то орать это же вся карта да. А, И в... это тоже не он. И Это не он. А, вот он! Вот он! Вс, вс нашла, увидела! Это оказывается ребенок, сам ребенок! Окей. Тихий уголок! Так, сразу э, вскрываем. Горы, значит, ниже не делаются. Тут все такое горное, вс такое теплое, блин, как это такое вс нежный. Прям такое... ай, хочется туда окунуться. Так. Вот, они тут сидят. Ты всех пугаешь, уходи! Кто из них? А где? Вот тут летучие мыши, они висят. Вот, пожалуйста. Кто именно пугает? Ну, то какие-то... Так. Так. А где? Ты всех пугаешь, уходи. Он где-то должен быть. Висеть, наверное, да, и пугать как раз-таки. Ну логично. Ладно, что там дальше есть? Когда-то он был вели великим самураем, но это в прошлом. М -м у людей хорошо получается готовить, а у меня хорошо получается есть. Мне кажется, у всех хорошо получается есть, если это что-то очень-очень вкусненькое. Что, что он здесь делает? Это не тролль. Мне тоже вот интересно, что они тут все делают. То подсматривают призраки. На них хитрецы маленькие. С, с духами они тут общаются все вокруг. Это же не ты, правильно? Это черепахи какие-то. Реально, у них панцирь. Смотри, у них панцирь и лысина. Ха -ха -ха. Так. вообще Я вообще ничего не вижу. У меня прям такой, все, все размыленное какое-то. Не, не, вообще никак. Так, ладно мыши, ено... а вот енот, а вот енот. Вот они тут, это, еда у них тут торчит. Ага. А, крабик, крабика я, кстати, видела, да. Похоже на пляж, но осторожно. Это может быть ловушка. Вот, вот, вот оно. Вот оно, вот оно, вот оно. Да-да-да. А вот и, кстати, когда-то он был великим собранием, но это в прошлом. Крюк. Кто-то должен поставить здесь лестницу. Крюк. Кто-то должен поставить здесь Здесь должен кто-то поставить лестницу. А, вот. Вижу, вижу, вижу, вижу. <клёх> Дальше. Я не знаю, где вот этот тюльп. Я его не вижу. Прям вот, в упор не вижу. Я вижу, кто-то там в деревьях пасётся. Кто-то там ходит, такой ходит, заходит. Так. Летучая мышь какая-то еще должна быть. Всех пугаешь, уходи. Вот они вот на это выезжаются. Что они так-то? Ну ладно, значит, какая-то другая летучая мышь должна быть. И кого она пугает? Вот тут вот, вот. А, -а, а, вот этих призраков типа она пугает. Ладно. А этот где? Что он здесь делает, это не тролль. Но он должен смотреть в ту сторону. То есть, как тут изображено, так оно и есть. Не вижу. Вообще не вижу. Я даже не, не знаю, как предположить. И, а он не тролль? Хорошо, не троль! И где этот не тролль? Это черепашка, реально, я тебе серьезно говорю, это черепашка. Ладно, это что? А, По-моему, это инструмент слишком большой. Так. Так, этот инструмент слишком большой. Прикол. Так, ладно. Он прячется или просто застрял? А, вот этот вот. Да. Этого я помню Он не брошен, просто владелец туповат И обожает играть в прятки Что? Владелец туповат и обожает играть в прятки? А я где-то видела? А я где-то видела его Стопгород, да я его где-то видела Причем где-то здесь видел, мне кажется Или нет, или да, или нет А ты его видела? Я, я, я реально его где-то видела Где-то сидел Такой вот с -с сидел, да Блин, а где? А чё? А как? А, а чё? А как это такое? Так, может, надо поближе, то вдруг я ещё и этого замечу, и вот это вот. Подожди, а вот эта вот штука... По-моему, это инструмент слишком большой. Может быть, для этого его хотели использовать, но, типа, не подходит как бы это сюда. Или как? Или нет? Нет, видимо, не здесь. Для лорвы рыбы. Вот они вот с судочками ходят туда-сюда. А, вот этот инструмент, слишком большой. Этот, тут с рыбы прыгает. Где твой товарищ, скажи мне, пожалуйста? Друг мой, где твой товарищ? Не вижу. Может, он где-то гуляет? Я видела этот это, это труп. Я где-то его видела и, и, и профукала. Ну, тоже ничего нету. Так. А, думаю, боги пьют не только чай. Это значит, где-то им поставить, поставили возле, наверное, чего-то. Вот вот, вот, вот, вот, вот, вот. Запрятали еще, пыт пытаются спрятать. Хитрицы. Блин, а где я видела этот труп то Причем он сидит облокотившись на что-то. Сидит облокотившись. И я не могу найти этого, вот этого вот. Он, кстати, тоже с рыбой. Если он где-то с рыбой. А вот он! Охренеть! И как я его должна была там увидеть, тут везде кусты, только вот торчит кочерышка одна маленькая. Охренели, нет! Так, он где-то вот прям вот сидит, прям вот, перший спиной обо что-то. Не может же быть такого, что, блин. Ага! Я говорила это, что это, блин, это будет сложно. Для меня это будет сложно и тяжело. Я не вижу, мне казалось, я его где-то видела. Ну, тут вот это вот здание чисто для того, чтобы сбить с панталогия. Вот а это так. Он не брошен, просто владелец туповатый, обожает играть в прятки. То есть он спрятан где-то. То есть наверняка это где-то в лесу должно быть. Должен быть где-то труп сидеть. Это не твой ли скелет? Скажи мне, пожалуйста. Ты же там застрял где-то в лесу? Любит играть в прятки. То есть где-то спрятал. То есть не здесь, я так понимаю. И не где-то здесь. Любит играть в прятки. А где я? На дереве, может, где-то на ветке какой-нибудь сидит. Я не знаю, я не вижу. О, где? Ну, что вот началось уже? Где этот был младкий скелет В кустах, ну, ну тут нет. Может вот тут тут вот, где-то? Вот здесь вот? Но он сидит вот реально, он упирается спиной. Ну, скорее короче, закрыть? Нет. А это здесь закрыть? Нет. Любит играть в прятки Блин Вот тут вот, вот нет Так, подожди А, подожди. Я не понимаю Блин, ну такой хороший старт был Опять все за за за запоролось. А как, и где? Блин, если он будет спрятан Точно так же, как и этот Я просто я, я буду психовать Надо сосредоточиться где? Блин, мне, мне реально, мне кажется, я его прям вот четко видела где-то. Он любит играть в прятки. И он... И сидит. Сидит? Как и странно. Сидит. Тут нигде нету. Вот тут вот в кустах нигде, ничего, никого, никто не сидит. Блин, а где я? Я не вижу, не вижу, впор не вижу, реально. Возможно, вы уже нашли там орет. А, вот Под ну что ты Ну я мое я не вижу. Я не вижу. Я не вижу. Ткните пальцем. Еще раз ткните, еще раз. черт тут, тут, Может быть где-то под лодкой. Вот тут вот где-то, вот здесь. Просто его хозяин немножко туповат. А -а -а! Где? -а -а -а! Он не брошен, просто владелец туповат и обожает играть в прятки. Он не брошен. Тут ничего, тут ничего, тут ничего. Ну давайте максимально близко тогда. И хорошенько осматривать. Потому что вот летучую мышь увидела, узрела. Так, где? Так. Ну, тут я тоже ничего не вижу. Мог бы опираться дверь. Так, вот тут вот вроде ничего такого нету. Вот так вот прям просматриваем, просматриваем, просматриваем внимательно. И не открывается. Твою мать! Рисовые поля. Уже вот карта начинает разрастаться, чуете? Вот эти вот бол болотные черепашки психуют. А, из тут, кстати, короче, какой-то... Так, что нам нужно, нужно увидеть? А нужно полотенце увидеть, понять, где рыба. Вот тут вот у нас рубежки какие-то. Вот тут что-то, какие-то какие ведра ловятся. Что тут происходит? Рыба мутится. Вот эти вот штуки вскрываются, оказывается. Кто бы мог подумать, мать вашу? Кстати... А, это же промывка, да? Этот амулет оберегает урожай. Замечательно. Я так счастлива, что этот амулет оберегает урожай. Но я буду еще понять теперь, где именно он. А, вот он. Так. Вскрываем, скрываем, скрываем. это что? Это нам не надо? Это что? Кто-то стащил мою пельмешку. Кто-то стащил? Может быть, ты стащил? Ты не стаскивал? Может, какой-нибудь животное аист. Вокруг тебя пельмешки. У тебя пельмешки? Вы типа помогаете? О, кстати. Э, отличный день для рыбалки. Вот он как раз наловил. У вас кто-то Это hmm. пельмешка? Нет, это не пельмешка. Ну, ладно. Кстати, тут это. А... Он похож на своего друга. Вот он, вот он, вот он, вот он. Оп! Может, пельмешка в вот тут вот еще где-то находится? Ну, вроде нет. Кстати, летучий мышь. Если увидим где-то летучую мышь, надо на нее тыкать. Еще где-то бескозная шляпа, платежка есть. Так, нужно вот это вот все все горничие открыть. Потому что кто знает, что там сидит, да? Так. Вы пельмешки воровали? А, засранцы? Что, нет? Где пельмешки? Блин, это же охренеть. Это что, где все скрывать, что ли? В пельмешки, блин. Так серию и назову. В поисках пельмешки. А вот, кстати, шляпа. О, нет, она упала в реку. Упало. А? Упало, оно упало в реку. Она упала в реку, если что. Ну-ка. А вы как? Вы мерзкие, да? Терпеть не могу обезьян. Ненавижу обезьян. Не знаю, меня прям от прощения. Летучая мышь! террасию Наконец, какая-то тень. Но потолок все еще трясется. Правильно, же, чувак, он прыгает у тебя. Пельмешку мне бы хотел. Хочу пельмешку. Просто раз, платежка. Мне нужно взять чистое полотенце со склада склад, Вот этот вот склад? Кажется, да. Походу, да. Так, давайте дальше сказать. Пельмешку до сих пор не могу найти. Где пельмешка? Кто стащил пельмешку? Иностранцы. У кого пельмешка? Самое главное, откуда утащили? Так, это у нас что? А, флаг, кстати. Территория Капы. Это вот это вот? Это у вас... А, да-да-да, у вас, вижу, вот она Так, э, слишком жарко, чтобы работать Это значит, чуваки сидят, обмахиваются такие вот И ни не делают, да? Вот, чувак сидит Пельмешка где? Где пельмешка, скажи-ка У тебя, наверное, где-то завалялась а Зажженный фонарь дает боже божественную защиту Так, хорошо, божественный фонарь, еще бы его найти. Он, кстати, такой не маленький должен быть. Но, зная эту игру, они могут ее так запрятать, так запрятать. Вот, например, как сейчас. Фонарь дает божественную защиту. И, кстати, еще рыбка тут есть. Это бойцовая рыбка дала всех рыб в реке. Серьезно? А вот она. Рядом все ней вот труп. Хера себе бойсовская рыбка. Так, ищем, значит, э -э, пельмешку. И ищем... Чуваки, у вас стопудово, да, пельмешка, блин? Ищем пельмешку и ищем э -э, фонарь. Фонарь, фонарь, фонарь. Вот он, фонарь. Кстати, нашли... Ой, теперь пельмешку ищем. Так, вот еще. Тут, тут что-то не открыто. Это не открывается. Кто стащил пельмешку? Так, тут, тут вроде ничего такого нету. Дверика где-то вот тоже вот спрятано. Кто-то украл мою пельмешку, да? Кто-то стачил мою пельмешку? Так, ну на этой стороне мы по идее вот все, все осмотрели. Все прям так вот. Глобально. Mm. У тебя есть пельмешка? У кого пельмешка? Ну-ка. У тебя нет? Ну ладно. Тут пельмешка. У тебя пельмешка. Здесь пельмешка, тут пельмешка, там пельмешка. Здесь пельмешка, у тебя пельмешка. Под шапкой пельмешка нет. Окей. Пельмешка? Нет. Пуста тоже нету. Может, реально где-то на дереве? Я не вижу никаких пельмешек. Я ее в кустах нигде не вижу. Может она в воде где-то? Пацаны Подайте Где пельмешка? Кто, блин, стащил пельмешку? Какого роды? Где пельмешка? Пельмешка, где отдать мне пельмешку? Это что? Какая-то фигня лежит. Представляете, что-то. Что-то что-то происходит. Я пельмешку ищу! А мне тут пишут всякие Пельмешка, пельмешка А это что? Господи, это бутылка А тут пельмешка? Я не вижу пельмешку Вообще. Где пельмешка? Я не вижу пельмешку Хочу пельмешку стащил пельмешку. Нет, ну у вас в принципе, вот мы тут флаг нашли. Значит, не вы. Кто мог стащить пельмешку, блин? Какая тварь! Уже бесит прям. Где пельмешка? Может, реально где-нибудь на дереве у, у кого-то там, я не знаю. А, Эст, смотрите, тут сидит Аист. Пельмешка у тебя есть? Нет. А у кого была утащена пельмешка-то? Еще не к нему. тут что-то так нет Наверняка, да, вот что-то опять нужно будет вскрыть да ну мы вот тут вот, просто вот все вскрыли все что могли вскрыть все вскрыли да а кто жрет давайте так кто-то стащил пельмешку это значит кто-то тут же должен жрать. вот вот эти вот жрут И вроде бы рядышком ничего нет ни, Никаких пельмешек Так, но они вроде пельмешки-то и не едят Кто еще жрут? Вот эти вот жрут Так, жируны У вас тут идет Разбор полетов Кто стащил пельмешку? Хм. Так, я что-то не вижу Айс тут сидит? У аиста нету У тебя пельмешка? Нет у него пельмешки Он находится вообще на птичек. Вот она, тварь. Мирские обезьяны. я так и знал, что это только вот, вот, вот вы, мерзкие гадкие. Макаки, можете так сделать. Бесит меня, бесит. Не люблю Не люблю обезьян. Вообще не люблю. Совсем не люблю. Вообще никак не люблю. Так, тут дерево. Визум нравится это дерево. Чего? Вот оно. Это леса. Ну ладно, пускай будет леса. Так, а... Под сенью большого дерева. Что значит под сенью? Так, вскрыть. Под сенью большого дерева. А тут, то есть, это нужно огромное дерево найти, самое большое. Вот, большое дерево, раз. Что значит под сенью, вот реально? А, или может быть под тенью? Вот, большое дерево. Или не под тенью. Лучше теней нету. А! Тут, тут нету теней. Может здесь, вот тут вот много больших деревьев и животных, и вообще всех. Не вижу. А вот! Вот она увидела. Так, погнали дальше. А, к ней приходило много народу. К ней? К ней приходило много народу в смысле куда к ней к ней приходило много народу много народу сюда нет а куда сюда опять духи какие-то гуляют ходят ну сюда я она очень плотненько связана с духами там со всеми вот такими делами сказаниями. опа здрасте Внезапно, инко. Кто бы мог подумать. Так, это открываем. Мы сейчас все все обязательно откроем, чтобы было вот... Во! Это, видимо, к могиле. Вот, все. Да, это кладбище, что танцевается. Ой, ой, ой. Так, призрак застрял в погребальной урне. Это вот это вот. Ты выскочил. Мой друг, вот твои любимые стрелы. Это, видимо, кому-то тоже принесли, да? Кого-то... Кого-то э кого тут навещают и им принесли стрелы. Солдата, да? Зачем ты меня поставила? На кого ты меня оставила? Так. Где? Где? Где чувак, который навещает своего друга и дает ему... А, вот. Вот, вот, вот. вот. Это такое, ура, стрелы, стрелы а, Я вижу мертвых Ну, я тебе сочувствую, чё? Так, видит она мертвых Где? Где она их видит? Где ты, мадам? Ты, наверное, с кем-то вот как раз из них общаешься Причем так, она стоит, смотрит в ту сторону Это какая-то... Это... это мальчик или... Или кто? Или девочка? Или кто это? Это кто это? Так, она смотрит на призраков в ту сторону, да? Блин, может, она где-то в кустах сидит и подглядывает за ними. Ты вот не видишь мертвых, ты подглядываешь за мертвыми? Ах ты-яй-яй! Да, да, да, смотри, тебе может пролететь. Ну ладно, пока я ее не вижу. А, вот она, вот она, звездит. Всё. Так, и вот так я умер. Еще чаю. То есть, это, это Общаются и пьют. А, во-во-во. Два духа такие общаются. Окей, поняла. Иногда я оставляю ведро воды, чтобы напоить живность. Чтобы напоить... Так, я... Я это там ничего не сломала, я надеюсь. Так, а то я прям такой. Вот она, живность. Как раз-таки. Меня напугал дикий кабан. Пришлось убежать, забыв про вилы. Он напугал дикий кабан. Вот кабан. Вот, это, вот эти вот виллы, да? Не вижу. Забыл про вилы. Вилы должны вот так вот торчать, да? Они а или лежать или как? Ну кабан вот, вот еще один кабан. Вон там еще один. А, вокруг него я не вижу вил. Еще один. А вот и, а вот и. Так, а оно растет рядом с богами. Здесь. Это что? Прям такое дерево, да? Рядом с богами. А может быть вот здесь вот, кстати? Сейчас, подождите, сейчас мы найдем. Подождите. А только бамбуковая, да? Бамбуковая. Рядом с богами. Вот она. Пошли дальше. Ну пока двигаемся, конечно, так себе двигаемся, но мы пытаемся. Мы пытаемся двигаться. О, тут салют какой-то, смотрите-ка Или война, что это? А, нападение на деревья, салют Нападение на деревья, окей Тут нападение на деревья Хорошо, поняла, так, смотрим Смотрим, смотрим, смотрим Чувак какой-то заблудился Тут бегает В панике У него, кстати, тут стрелы лежат Так, тут у нас всякая провизия пища Тут а подношение, а вот кстати лучок. А, немного подношений богам, да защитят они всех нас. Ник никто никого не защитит. А ]來. вот и Бог. Все, он пришел вас защищать, он услышал, они услышали вас. Нет, думала, вы тут одни, а вы оказываетесь нет. .ıyor. Тут никого нет. Это, это что это бассейн такой или что это? А тут бочки какие-то. А вот это скрывается скрипки. Ох уж эти вот всякие вот, вот эти вот бочонки, которые вскрываются. Это вот прям фу-фу-фу-фу-фу-фу. Омерзительно, мерзко нельзя так. Вот тут еще скрываются, да? Вот так а, вот, да. Вот это вот еще скрывается. Ну, тут, кстати, вот живность всякая гуляет. Надо посматривать. Кабана надо увидеть. Как мне теперь уйти из этой деревни? А! М -м Значит, он где-то сидит, выпаливается такой. А как, как мне отсюда свалить? Подскажите, пожалуйста. Ладно. В принципе, мы осмотрели деревню. Вот тут вот, вот, большая часть народа. Большая часть народа. Тут какая-то живность. Тут еще солдаты с двух сторон. Тут какие-то толпа белок. Это босс. Так, ну, короче, в принципе, понятно. Погнали. Звоните в колоколо, повестите соседей деревни. Вот это ты? Да. Спасибо за помощь, но мы справимся. С чем ты справишься? С тем, чтобы сажать кого-нибудь? А, а ты вообще-то... Ты, ты, ты кому это говоришь? А, вот это вот. он. С Что? В деревне что-то происходит? Да-да-да, все, все как обычно. Люди, которые очень которые постоянно работают, они даже в принципе могут что-то пропустить. <с> скажем так. Так, найти бы мой лук, тогда бы мне удалось помочь. Прекрасно. А где у вас тут это... Вот, вот, вот, вот, вот да? Так, найти бы мой лук. Ну тут вот. Вот тут вот, вот, орудие, вот тут орудие. А лук? Где твой? Вот так, где ты? Давай так. Где ты его видел в последний раз? Да. Ага. Ну, они, не знаю, он какой... эти луки, они почему-то очень тяжело, плохо ищется, Прям, прям вообще. О, вот кабан. Типа, как ему уйти теперь из этой деревни? Ну, зато мы кабана нашли. Кстати, он, нет, мой любимый вей, остался на кровати. А вот, и он, кстати, я его нашла, да? Серьезно? Я не покину этот дом. Ага, значит, значит лук уже не здесь. Значит, кто-то другой потерял. А, наверное, вот это вот чувак и ищет свой лук, да? Вот он. Лук, стрелы. Слушай, братан, тебе лучше никуда не идти. Кстати. А, это было предупреждение для нас. Жаль, что оно не сработало. А, он Застряло где-то тут. Они, оно должно было, видимо, вот так вот приплыть. Они должны были его поймать. А, вот тут вот, да. А, отловить и уже прочитать, понять, что происходит. Кстати, белку мы где-то видели. Где вот я помню, вот тут вот живность какая-то была. Белку мы где-то видели. Видели? Эта кроха проигра... проиграла сражение и напугана. А где, а где мы ее? Мы, мы реально ее где-то видели? А, вот, вот, вот, вот три вот, што, вот, эти вот штуки. А, они тоже типа в бой собрались. То есть, где-то где тут, значит, еще одна должна быть вот эта вот маленькая. Которая где-то смыкалась, небось, да? Да. Я надеюсь, эти фонари не вскрываются? А, эта кроха проиграла сражение и напугана. Проиграла сражение. А, вот она. Значит, она должна быть, да, вот, в битве где-то. Так, мне пришлось бежать, забыв про все продукты с рынка. Вот эти вот, вот, вот она, вот она и рыба, а я почему то ее пропустила? О, мудрая рыба из водопада. В чем твоя мудрость? Рыба из водопада. Вот водопад. И я, а вот она, вот это до нее докопался. В чем твоя мудрость? Так, сколько времени? Ну, нормально, давайте еще одну, еще одну карту. Попробуем, попробуем. Особняк. Ну тут хотя бы относительно. Тут бамбуковый лес, тут вот совушки сидят, тут аисты, тут народ что-то рисует, тут дамочка ходит, тут енотик бегает, тут вот армия, тут что-то тренировки какие-то, тут стража, тут прудик. Вот это вот сразу вскрываем, чтобы оно, не дай боже, там что-то застряло. Тут тоже вот чувакой, тут вот мирские макаки сидят, тут ну, ненавижусь. Так, лесорубы, тут что-то вот собирают, что-то готовят, что-то делают, хорошо, тут духи и так далее. Дерево, бла-бла-бла-бла-бла. Погнали. Значит, что у нас тут? Они возвращаются, напугаю их этим. Что? Вот всегда это так неожиданно начинается. Думаю, все, погнали, я все поняла, всю карту поняла. Тут... Они возвращаются, напугаю их этим. Замечательно, кто возвращается? Кого ты будешь пугать? Давай их этим меч. Хорошо, а кто возвращается? Этот ходит там их, их это самое, что-то там. Ну что... Все. Штурм. Нет, не то слово. Опять не то, опять не туда. Ладно, забыли, забыли про это, забыли чего Где? Где, где, где? Они возвращаются, напугаю их этим. Да вы серьезно, блин. Ну что опять началось у вас? Кто возвращается? Кого напугать? Па! Интересно, как долго я тут застряну? кстати, он в кустах сидит. Ладно, а вот она и сидит. В погоне за тайным романом. А, это, типа, вот, выслеживаешь, да, девушку? Так, сначала тренировка, потом отдых. Это вот этот. Так. Кто возвращается-то? Напугаю их этим. Кстати, утушка. Мама потеряла малыша, вот он, а мы его нашли, все, все хорошо, все под контролем, все держим под контролем Кто возвращается, кого, кого бить? Это что? Серьезно? Как, я просто, я... потому что, потому что тут что-то красненькое, я тыкнул туда, я не была уверена, что это оно, я вообще даже не думала, что это оно Так, мой инструмент чуть не сломался, это вот это вот, вот я прям вижу отсюда Тут а, полководец осматривает отряд. Надеюсь, он не заметит, что я нарушаю диету. А! Так, где? Кто? А, вот царь сидит. Ай, ты хитрец. Жрешь? Он осветил воду. Вот он. Тут ничто так не успокаивает, как музыка и молитвы. Так, музыка и молитвы. У тебя Ты успокаиваешься? Вроде бы нет Кто успока... А, вот ты успокаиваешься всё. А, это змей Господи, не успе... Надеюсь, когда-нибудь я смогу вступить в ряды гвардии Вот это вот чувак Камень я, я, я уже столько раз видела а, загадать желание, и оно сбудется вот. Это часть доспехов? Это кто кого спрашивает? Это где? Так, но это не тут часть доспеха. Вот тут доспехи. А, вот. А, они тут, типа, сидят такие. Так, а это что? Это от, откуда? Это, это от него упало или нет? И пытается понять, что с этим делать. Иногда они принимают предметы за ветки для строительства гнезд. Это надо гнездо искать? А кто они? Совы? А, э, хера себе. Нормально так. Ну, я думаю, все, пора заканчивать. Да, ну... Кстати, мы молодцы, мы довольно бы... У -у -у, фестиваль фейерверков! Кстати, вот, можете посмотреть, вот тут шумом какой-то, вот что происходит. Ну-ка, сейчас просто откроем, посмотрим. Так, одним глазком так вот глянем на все это безобразие. Ну, вообще прикольно. Фестиваль фейерверков. Вообще, люблю всякие вот эти, вот эти фестивали, всякую такую вес веселую движуху. Все это так прикольно. Вот. И давайте заканчивать уже... Пора уже, пора, пора. Все, спасибо большое за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Э, подписывайтесь на канал, в конце концов. И до встречи со всеми в следующих сериях, в следующих игрушечках. Всем пока-пока.